Здравствуйте, здравствуйте все мои уважаемые подписчики С вами в эфире Геннадий Половинкин Автор и наставник онлайн школы Мастерская Успеха Выйти в прямой эфир меня сегодня просто вынудило Ну я просто перехлёстнут эмоциями, да? Когда прочитал ну, некоторые сообщения в Инстаграм Когда вот читаешь эти сообщения, когда листаешь этот свой телефончик Читаешь там Работа в интернете, 2 три часа Вы постоянно с семьей, вы постоянно с детьми Деньги куча, деньги валом Одно объявление, второе читаю Призм, матрица там И указывают какие-то фото, фотошопы Вернее, сделаны в фотошопе какие-то там Листочки, бумажки, в которых якобы какие-то результаты Понимаете? Ну вот этот спам, он уже надоел Одолевает, потому что пытаются представить что это интернет это какой-то мешок с баблом надо просто его уметь развязать ну и ребята я согласен может быть интернет и есть мешок с баблом и можно его правильно развязать но ведь не всем же это под силу и вот особенно не люблю когда вот читаю вот эти вот рекламы идет там анонсы спам я считаю что это спам Якобы какие-то скриншоты Каких-то там кабинетов И где какие-то мифические результаты Представлены Ну я сомневаюсь конечно что они мифические Но может быть они не мифические Может быть они реальные Человек просто делится своим результатом Но с другой стороны Ну получилось у вас Но это не значит что у тысяч получится Потому что вот Когда пытаются в интернете Представить работу в интернете Представить в виде Легкой прогулки при Луне, там, допустим, да, И оно ведь, ребята, мой опыт, мой личный опыт говорит об обратном. Мой личный опыт говорит о том, что без труда, ребята, не вытащишь рыбку из пруда. Ну ведь не все же умеют работать с этим, э, интер, в этом интернете, да, то есть там нужно иметь... И навыки какие-то определенные, умения какие-то, умениями какими-то обладать. Ну, знания хотя бы какие-то должны быть и так далее. Потому что это же вот, понимаете, когда сетевики работают на земле, вживую общаются с людьми, там они, так сказать, своим личным обаянием, с умением там убеждать и так далее, каким-то образом... Ну, добиваются результатов. Но ведь здесь то же самое. Только здесь немножко по-другому. Там вы вживую общаетесь с человеком, смотрите ему в глаза, видите его позу, он вас видит. То есть общение происходит как на вербальном, так и значит, на прямом таком общении, понимаете? То есть, и, то есть все равно, а здесь, понимаете, здесь в интернете как представить, убедить человека в том, что это мешок с баблом, и надо правильно его развязать. Понимаете? То есть это огромный труд. Я просто почему говорю? Потому что много уже пошло мифов, что в интернете, ой, и сейчас идут люди, значит, в интернет открывают свои, там создают какие-то аккаунты, профили и все почему-то лезут в Инстаграм потому что в Инстаграме все пишут, что ой, в Инстаграм это такая социальная сеть, где все не знают, куда девать деньги то есть у всех, кто находится в Инстаграме деньги просто падают из карманов они идут и не знают, собирать их или не собирать куда их девать ребята, для того, чтобы так случилось вам надо поработать вот представьте себе ну, простая аналогия. Вот представьте себе, вы, у вас, допустим, ну, в моторе, там, в двигателе ломалась какая-то такая очень ответственная деталь. Вы куда пойдете? Вы что, в интернет пойдете? Либо вы пойдете в магазин, которому доверяете, да? Либо вы обратитесь к специалисту. Вы же не пойдете просто кричать по улице, ребята, мне нужен там да, вот, нужна вот эта деталь, у кого есть, дайте. Ну, бывает и такое, делятся люди, у кого есть Ну и то же самое в интернете Вы же пойдете с этой деталью, допустим, не к какому-то там перворазрядному токуру, если там надо что-то выточить Вы будете искать более опытного специалиста, который вам сделает деталь Изготовит ее со всеми допусками техническими Со всеми значит, режимами, соблюдет все режимы и так далее, обработки и отдаст вам деталь с какой-то гарантией, которая бы позволила использовать эту деталь для вашего автомобиля. Вы же не пойдете просто кричать по улице, дайте мне вот этот вот коленвал там или еще какую-то деталь, для я исправлю автомобиль. И случайный человек вам ничем не поможет. То же самое, ребята, происходит и в интернете, потому что многие считают да, сейчас вот пойду, создам, открою профиль в Инстаграме, и все, бабла у меня будет немерено. Не верьте, ребята, этим никому. Откроете вы профиль в Инстаграме, откроете вы профиль ВКонтакте, откроете, откроете вы аккаунт в Фейсбуке, в Телеграме создадите свой канал, или еще в каких-то социальных сетях, которых сейчас много открывается, и которые дают возможность заработать. Да, есть и такие сети, в которых можно прямо в самих социальных сетях Сама социальная сеть выплачивает за то, что вы там находитесь За то, что вы там присутствуете Вам начисляются какие-то денежки и Причем счетчик стоит на вашей, вашем личном кабинете И каждый день вы туда заходите И видите, что у вас там циферки увеличиваются Поэтому, э, да, интернет огромные возможности дает для каждого но чтобы этими возможностями воспользоваться, нужны определенные знания, умения и навыки. А вот этим-то как раз многие это и страдают. То есть для того, чтобы э, работать в интернете, нужно хотя бы уметь нажимать правильно кнопки, знать хотя бы элементарно на уровне, ну, обычного пользователя, компьютер. Уметь создавать уникальные картинки. Уметь снимать и обрабатывать видео. А это значит, нужно владеть хотя бы элементарными теми редакторами, э, которые предоставляет бесплатно э, система Windows. То есть это Microsoft, Microsoft Windows PowerPoint. Затем Microsoft Move AV, Хотя бы этими элементарными редакторами и уметь надо в них работать. Надо хотя бы для того, чтобы ну, зарабатывать в интернете, надо хотя бы уметь создавать продающие странички. Надо хотя бы уметь писать продающие текст. Надо хотя бы знать, как пишутся и писать красивые, продающие, привлекающие внимание, цепляющие взгляд заголовки. И много-много чего еще надо знать. Но об этом вот эти горе-предприниматели, которые сетевики себя так в грудь бьют. «Я сетевик, у меня стаж 7 лет, 8 лет». Ребята, я общался с такими сетевиками – и в мое подтверждение многие уважающие себя, работ, ну, люди, которые работают в интернет, которые создают эти программы, это Алексей Черкасов, допустим, Илья Кузьмичев, которые создали платформу Век Роста. На этой платформе, кстати, ребята, очень много всяких разных и обучающих курсов. И курсов, которые позволят вам действительно зарабатывать. Но для того, чтобы этими всеми возможностями этой платформы воспользоваться, надо пройти обучение. Обучение нужно проходить там же на платформе. Там очень хороший обучающий курс. Я его сам прошел в свое время. Вот. Я пользуюсь возможностями платформы, у меня есть рекрутинговый сайт, который стоит ну, 3000 баксов, а я его получил просто потому, что я умею. Я его для себя получил бесплатно, потому что я умею много и знаю много. Знаю, как работают IT-технологии и много-много другое знаю. И там есть автор, система авторекрутинга, то есть авторекрутинговый, как его они называют, сайт помощник или автособеседование. Там много-много чего есть. Там есть курсы по обучению, как работать в Инстаграме, как работать ВКонтакте и так далее, и так далее. Стоит это все не так уж и дорого, но, ребята, без вложений, без первоначальных вложений ни одно дело не начинается. Это надо знать и помнить. Я не рекламирую платформу Векроста. Я просто многим даю совет. Для того, чтобы шариться, вместо того, чтобы шариться, по интернету у различных коучей получая какие-то обрывочные знания вы просто обратитесь к профессионалам да мы вот с коллегой с моим с татьяной Дмитриевой, которая живет в славном городе комсомольске она тоже бывший педагогический работник более 25 лет посвятила себя этому делу и она является успешным интернет предпринимателем она уже более 12 лет находится в интернете и имеет огромнейший опыт работы в интернете. Я тоже самое давно уже в интернете прошел, я вам скажу так, я уже сбился со счета, сколько я обучений различных прошел. И в конце прошлого года, где-то в августе месяце, мы с ней решили создать онлайн-школу. Мы ее назвали «Мастерская успеха». Для чего мы ее создали? Для того, чтобы помогать таким же, как мы. Ведь в нашем возрасте, мы ну что, что мы пенсионеры, в нашем возрасте жизнь только начинается, и, естественно, э, возможности людей, они не, не имеют границ. К сожалению, к сожалению, можно сказать здесь и о нашем уже таком накопленном опыте, вот, который мы имеем, который мы накопили, э, работая в онлайн-школе, обучая наших слушателей хочу сказать другое вот э, то о чем я говорил создание уникальных картинок значит создание видео технологии работы знание технологии работы в интернете как писать продающие тексты с какими редакторами надо работать какие есть сервисы помогающие продвигать себя в интернете что такое личный бренд как приобрести уверенность, как быть уверенным при работе в интернете, как проводить прямые эфиры, как работать в различных соцсетях, таких как ВКонтакт, Инстаграм, Фейсбук, как использовать различные мессенджеры, то есть Ватсап, Telegram, мессенджер Фейсбука и, и таким другим вещам мы обучаем с Татьяной бесплатно. Бесплатно у нас разработан определенный курс, есть закрытая группа, в которой этот курс находится. Доступ туда получить очень легко. Если вы обратитесь ко мне или к Татьяне, мы вам объясним, каким образом можно попасть в эту закрытую группу. Вот, поэтому, ребята, не обольщайтесь, не обольщайтесь. Многие сейчас на меня зашикают, скажут, вот, дядька, Седой, а, значит, людям рассказывает ужасные вещи. И многие мои конкуренты, которые также обучают э, людей работе в интернете, также могут предъявить мне претензии. Скажут, ты что, дядька, рассказываешь о том, что там все очень сложно и трудно. Надо наоборот говорить, что там все легко, 2-3 часа работы и бабла полный карман. Ребята, чтобы был, баб, было бабла полный карман, надо работать как минимум 2-3 года. А еще самое главное, я не сказал, это работа над собой. Для того, чтобы быть успешным в интернете, надо просто поменяться. Просто поменяться. Потому что то, что работает на земле, в интернете оно не работает. Да, и вот в интернете работает ваша внешность, ваше обаяние, умение говорить, умение формулировать, мгновенно формулировать свои мысли. Понимаете? Но существует масса технологий, масса различных приемов, которые можно использовать при работе в интернете. И большинству людей, ну, которые живут у нас на земле, они еще недоступны. А чтобы они стали доступны, им просто напросто надо учиться. Невозможно стать инженером просто, просто захотев, понимаете? Чтобы вот, да, я вот проснулись вы сегодня утром говорите, я инженер, я начну строить мосты или там проектировать космические корабли. Смешно, правда? Но то же самое, ребята, и невозможно вот сию минутно проснувшись Стать успешным в интернете, чтобы стать успешным в интернете и зарабатывать бабла полные карманы, и чтобы знать, как развязать этот мешок с баблом, надо очень долго и активно работать прежде всего над собой. Потому что если вы над собой не сможете работать, вы не сможете поменять свое отношение к окружающему вас миру. Вы не сможете успешно работать в интернете. Это первое. Второе. Надо просто получить минимальный набор технических знаний, который позволит вам правильно нажимать кнопочки, правильно монтировать и создавать видео, редактировать это видео, ставить тексты в нужный момент, поставить бегущую строку, допустим, и так далее. То есть, если у вас, здравствуйте, Светлана, здравствуйте, вот, и многим-многим вещам надо просто обучаться. И когда вам говорят, бабло у вас под ногами, да, может быть оно у вас и под ногами, но вы это взять его не можете, потому что вы не знаете, как его надо брать. А вообще, ребята, вот у нас сейчас встает солнышко, а я сижу как раз напротив окна, и видите, как вот меняется, значит, э, солнце светит прямо на меня, и у меня прям на лице какие-то пятна появляются. Я прям смотрю на себя. Я вот сейчас поверну немножко телефон в сторону, для того, чтобы мое лицо было, выглядело более-менее прилично. Значит, что мне хочется еще сказать, ребята? заключение всего всего Такого эмоционального моего выступления Да Если вы решили для себя Продвигаться И развиваться в интернете И там решили зарабатывать Мой вам простой совет Надо учиться этому Не просто Вот так пошли там на марафон На один сходили Пошли на второй сходили Ребята на марафонах Там только показывают Корешки, а вам надо знать, корешки, кто помнит эту сказку, да? Про вершки и корешки. А корешки бывают не всем под силу, потому что, помните сказку про репку? Дед вырастил большую репку, а вытащить ее не смог. Позвал на помощь бабку, а бабка позвала внучку, а внучка позвала жучку, а жучка позвала кошку. А кошка позвала мышку. Вот так, примерно в такой последовательности, и вы будете получать свои, и свои возможности для того, чтобы зарабатывать в интернете. Потому что, да, интернет это бабло, мешок, вернее, с баблом, но взять его оттуда нужно еще уметь. И просто о том, что вы, проснувшись утром, решили, сегодня я... Заработаю в интернете миллион рублей. Да, хорошая цель. Хороший у вас посыл. Удачи вам и профитов. Но для того, чтобы получить результат, надо постараться. А то ведь многие под после нескольких попыток ну пытаются там раскладывают какие-то фотографии, публикуют какие-то тексты, берут там фотографии своих продуктов, особенно сетевики Берут фотографии своих продуктов со своих сайтов, берут описание продукции, выкладывают и думают, что эта продукция нужна всем Да, она нужна всем, я с вами согласен, она нужна всем, но надо правильно преподнести и рассказать людям об этом что, чтобы человек вам поверил, я не просто прочитал описание. Это описание он может и без вас прочитать. Зайдет в аптеку или зайдет в тот же сайт, на, на котором вы эту продукцию взяли. И также прочитает. А вот рассказать о результатах не все способны. Потому что либо сами еще толком не применяли эту продукцию, либо не знает, как нужно рассказывать. Вот этому всему мы учим в своей онлайн-школе. Поэтому, пожалуйста, приходите к нам на обучение. Как попасть, обращайтесь ко мне, пишите в директ. Я все расскажу всегда к вашим услугам. Готов с вами сотрудничать. Ну и надеюсь, вы мне поверите. Потому что врать мне вам абсолютно нет никакой, никакого желания. Я привык всю жизнь работать честно. Я никого никогда не обманывал. И вам не советую, потому что обманывать, <смех> обманывать – это последнее дело и самый великий грех. Ну, вот у меня такое сегодня эмоциональное получился прямой эфир. Я долго, уже больше года не выходил в прямой эфир и думал, что больше никогда не буду выходить. Но просто прочитав сегодня утром э, посты в Инстаграме о том, что вот как легко и просто – за 2-3 часа работы я мама двух-трех детей, сидя дома вместе с детками, заработала кучу бабла. Я могу привести фамилии или ники тех людей, которые меня уже знают, но я этого делать не буду. С которыми мы уже давно сотрудничаем в интернете. И которые также подтвердят мои слова, что да, без труда и не вытащишь рыбку из пруда. И я всегда благодарен своим учителям, которые мне помогали, да, не за бесплатно, помогали мне стать мастером в сети, понимаете. И теперь я решил делиться теми накопленными багажом знаний, которые есть у меня, с теми людьми, с такими же, как я, которые желают действительно зарабатывать в интернете. Потому что пенсионеры, это самое обездоленное, наверное, сословие в Российской Федерации. Им бросили подачку в виде какого-то там государственного, ну, кусочка. И говорят, живите и ни в чем себе не отказывайте. И со мной пенсионеры сейчас многие согласятся. И, конечно, у них возникает подспутное желание где-то заработать. Они пытаются идти в интернет, но не обладая элементарными знаниями, техническими или там навыками по продажам. Не получив результата после нескольких попыток, они бросают и матерятся и говорят, да это все обман, да это все развод, да там все это неправда. Нет ребята, действительно деньги в интернете есть, зарабатывать есть возможность, я это испытал все на себе. Я тоже, так же, как и вы, сначала не верил во все это. Потом я набил много шишек разо... и получил большое количество разочарований. И тоже хотел бросить все это к чертовой матери, потому что я так подумал, как и вы, что это просто развод. Но спасибо моей второй половине, с которой в этом году мы уже 40 лет как вместе, она говорит, Гена, а что ты, разве не мужик? Ну что у тебя, смотри, у тебя два образования, аспирантура за плечами, а там люди вон без образования добиваются результатов. А ты что, не сможешь что ли? Вот таким вот образом она меня простимулировала, и я решил доказать ей, что да, я смогу. А, а, а второе я хотел все-таки... Добиться каких-то результатов. Я привык просто добиваться результатов. Я всю жизнь э, работал на результат. И те результаты, которые я сейчас имею, это плоды моего труда. Пусть они, может быть, не совсем уж там суперские. Не совсем там супер-пуперские. Но я вам так скажу. Я очень доволен. Потому что, ну, процентов 70%. А то, может быть, и 80% населения Российской Федерации не имеют того, что имею я. И поэтому, извините, ребята, я себя сравнивать просто. Не буду, я просто хочу поделиться теми навыками, умениями и знаниями, которыми сам обладаю и которые я сейчас раздаю, просто дарю вам от своего широкого сердца. Да, такой я вот человек. Я хочу вам просто помочь а ваше дело принимать эту помощь или смеяться надо мной, или говорить о том, что дядька совсем сошел с ума, чокнулся там, или как там еще выразиться. Но поверьте, наша онлайн-школа «Мастерская успеха» именно для этих целей и создавалась, чтобы помогать таким же, как мы. Да, и мой партнер, и мой товарищ – Татьяна Дмитриева из славного города Комсомольска. Она тоже пенсионер, пенсионер с достаточно большим стажем. Она тоже и на земле у нее есть свое дело. Она тоже предпринимает на земле какие-то усилия для того, чтобы облегчить, улучшить, так сказать, свое существование. Вот. И естественно, вот пройдя трудный путь на земле, пройдя трудный путь в интернете мы накопили огромный опыт, как нужно продвигаться, как нужно, что надо делать для того, чтобы добиться результатов в этой сети. И поверьте, если вы будете следовать нашим советам, нашим э, э, рекомендациям, Результат у вас будет. Поэтому приглашаю всех в нашу онлайн-школу «Мастерская успеха». И, ну не буду вам гарантировать, все будет зависеть от вас. Результат точно у вас будет. Потому что вот, у нас есть ученики, которые обучаются, но действительно, как вот я прочитал в одном комментарии э, под постом, не всем это, наверное, дано, потому что не все могут быть композиторами. Не все могут играть на фортепиано, не все могут рисовать как э, картины, кому-то что-то не дано, у кого-то какие-то есть ограничения в возможностях, но читать-то все умеют, писать все умеют, но вы же не родились с этими, с этими знаниями, умениями и навыками, вы же научились. Учились сколько вы в школе, но и здесь надо учиться. И поэтому, ребята, приходите к нам, приходите, мы вас всему научим, поможем, и вы будете уже постоянно нашими партнерами пожизненно. И мы вам гарантируем мгновенную помощь, как только вы к нам обратитесь. Даже если вы пройдете у нас обучение и будете уже двигаться самостоятельно, и вдруг у вас произойдет какая-то такая жизненная ситуация, когда потребуется помощь наставника или учителя, мы вам гарантируем, что мы вам всегда ее окажем. А на этом я буду завершать, потому что эфир я планировал провести в течение 10 минут, а уже разговариваю, наверное, больше и гораздо больше. Поэтому спасибо вам всем за внимание. Эфир будет мой сохраняться 24 часа в интернете. Поэтому смотрите, делайте выводы. Я не лукавлю, ничего не говорю. Я просто рассказываю вам о, о себе, о том, как я прошел все это. И предостерегаю. Не бывает ничего без труда. Лег, легкости нет, не бывает. Вы представьте себе, как можно быть конструктором, не имея достаточных знаний для этого. Поэтому, для того, чтобы что-то делать, надо сначала этому научиться. И в, то же, и в том числе работе в интернет. Случайности бывают. Но, может быть, по теории вероятности, один из миллиона. А то, может быть, и из сотни миллионов. Поэтому, Будем с вами реалистами. Итак, в эфире с вами был Геннадий Половинкин, автор и наставник онлайн-школы «Мастерская успеха». Жду вас всех у себя в школе. Рад всегда вам помочь. До свидания.